Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 24 ноября 2022 года. Таким образом, ровно 9 месяцев назад, 24 февраля этого же года, началась война с Украиной. Ее в России так стыдливо называют спецоперацией, но на самом деле это масштабная, крупномасштабная война. Причем война без правил Хотелось бы сегодня поговорить об этом в историческом разрезе И сам Фейсбук подсказал мне с чего начать Оказывается два года назад небезызвестный нам Владимир Жириновский Призвал Российскую Федерацию начать военную операцию по освобождению в кавычках Украины Вот я процитирую Жириновский подчеркнул, что военную операцию по освобождению Украины может, могут начать вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганских народных республикам. Первым делом, по мнению политика, необходимо расширить территорию ДНР и ЛНР до административных границ. Донецкой и Луганской областей, российские власти тем временем должны обеспечить всех желающих украинцев гражданством РФ, добавил он. В результате в Москвы будут сформированы целые батальоны дружинников и опричников в Украине, которые продолжат начатое дело и станут продвигаться дальше. При этом Жириновский выразил уверенность, что будущий президент США Джо Байден не будет против российской инициативы Украины, поскольку ему выгодно убрать весь компромат на его сына и так далее и тому подобное. Но вы видите, что, собственно, то, о чем говорил Жириновский, в некотором роде произошло через два года, даже раньше. И тогда, наверное, к его словам никто всерьез не отнесся, подумали, ну, воспаленный бред местного шута. Но, как мы видим, это все зрело в умах. Руководство России и э, Жириновский э, позволял себе просто озвучивать вот такие вот э, нетрадиционные э, какие-то вещи. И э, очень жаль, что тогда никто всерьез не рассматривал эти его высказывания, отмахнулись как от назойливых мухи и э, пошли дальше. А это говорит о том, что такие планы вынашивались давно. По крайней мере, вот с 2020 года, хотя гораздо раньше. И возникает закономерный вопрос, сколько это все продолжалось, я имею в виду, после 2014 года. Естественно, Путин ждал какой-то момент для того, чтобы осуществить свой давний план. Украина его интересовала давным-давно, еще с первого Майдана. 2004-2005 года. И тогда он э, делал ставку на Януковича. К сожалению, для него Янукович тогда проиграл, но это было такое временное поражение. Потом, как мы все прекрасно знаем, Янукович стал президентом Украины. После Ющенко я приветствую новых зрителей. И э, это э, очень э, расстроило Владимира Путина. Э, я имею в виду э, то, что Янукович не сразу стал президентом, потому что несколько лет было потеряно. Он считал Украину своей вотчиной, Путин. И поэтому ставил на Януковича, как на своего вассала. И пока Янукович выполнял его директивы, он был очень хорош для Москвы и для Кремля. Потом вы помните эту всю историю с тем, что Украина решила сделать выбор в пользу Запада, а не России, пойти европейским вот этим путем развития. И э, в Москве это вызвало просто какую-то истерику, э, потому что Украине сказали, выбирайте с кем вы, нельзя и с теми, и теми э, поставили. Вот, вот тогда уже был э, первый ультиматум. Э, ультиматум очень опасная штука. Так же, как шантаж, потому что если э, можно проиграть, как, как в казино, ты ставишь все на, на одну фишку, а потом проигрываешь. Ты говоришь, вот, выбирайте или с нами, или с ними. Они говорят, нет, мы не с вами. И все. И ты нет. проиграл. И Путин этого так и не понял, что он тогда уже проиграл, когда Украина сказала, что мы э, к нам с, нам, нам с вами не по пути. Э, Россия. И, э, как я уже сказал, с Януковичем все было хорошо до, до определенного момента. Потом Наступил час икс, но, насколько я понимаю, у Януковича с Россией, в частности с Путиным, были предварительные договоренности о том, что если вдруг что-то, какой-то форс-мажор, то Россия берет на себя определенные обязательства и по развитию событий мы видим, что так и произошло, его, собственно, эвакуировали из Украины, спасли от суда и следствия. Потом Путин очень любит говорить, что в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, что эта власть 2014 года нелегитимная и тому подобное. Но если вы не поддерживали эту власть, считали, что она не, незаконная, нелегитимная, почему же вы продолжали с ней общение, не прервали никакие дипломатические связи и так далее, это нелогично. С другой стороны, вы официально не признавали эти псевдореспублики, но им помогали всеми способами. Логики ноль. И в э, э, 2014 году мы помним, что произошло, э, Янукович вынужден был бежать, власть поменялась, но на самом деле... Переворот произошел совсем не в Киеве, а вот как раз в Донецке и Луганске, даже если вы почитаете Википедию, там все расписано по дням, как это все происходило, хотя, конечно, Википедия не такой, не такой достаточно надежный источник, но тем не менее там все есть. И э, в 2014 году у Путина созрел план по отделению части э, Украины. Он тогда не замахивался на всю Украину, он решил отделить Юго-Восток и сделать так называемую Новороссию. Но этот план, как вы понимаете и знаете, провалился с треском. Кроме Донецкой части Донецкой и Луганской области, никто Путина не поддержал. Он хотел, чтобы и Харьков, и Одесса, и Днепропетровск, и Запорожье, все, ну естественно и Херсон, все в едином порыве. Вышли на площади и сказали, Путин, нас освободи, и провели бы там вот эти референдумы, и присоединили бы таким образом к России. Тогда это все провалилось треском, идеи, от этой идеи Новороссии отказались, она вообще ушла из информационного пространства. Но, как говорил Зоченко, в общем, осталось осадочек, да? В общем, осталось, как там он говорил, что некоторое хамство, затаил. Вот Путин затаил и очень обиделся на Украину, что она вот так себя своевольно ведет. И он ждал подходящий момент. Вот все спрашивают, почему именно в 2022 году? Почему не раньше? Раньше, понятно, был ковид. В общем, было не до того. Потом закончилась, закончилась Олимпиада в Китае и настал час Х, Но... Вот сейчас, кстати, скоро в феврале будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности, и впервые Россию просто официально не пригласили, она не будет участвовать. В прошлом году Россия не участвовала по собственной инициативе, и, собственно, правильно, потому что если бы она участвовала в прошлом году, то это выглядело бы странно в контексте войны. Хотя, по-моему, это было до того еще. Но я хочу сказать, что того же Лавролу, по-моему, использовали в темную. Он до последнего не совсем понимал, что и как будет. Но это тоже, так сказать, штрихи к портрету. И мы возвращаемся опять к этому вопросу. Почему? Зачем? Для чего? Какая цель этой всей авантюры? Цель теперь, в отличие от 2014 года, там была цель от, отжать часть регионов Украины. А в 2022 году цель была очень простая. Подмять всю Украину, уничтожить ее как независимое государство и сделать частью России, посадить туда своего второго Януковича, какого-нибудь Медведчука или кого-нибудь, и рулить. Вот такая была задача. Но мы видим, что за 9 месяцев ничего не получается у России. Украине, наоборот, получается многое. И э, Россия оказалась вот в такой вот яме, э, прежде всего экономической, и э, будет скатываться туда все глубже и глубже, все ниже и ниже. Э, теперь э, в информационном плане Укра... э, Украина сильнее России, потому что то, что Россия пишет всякий бред, и э, она выбрала такую тактику сейчас, Чуть-чуть она от нее отошла. Тактика была такая, что Украина сама себя обстреливает. Это было рассчитано не на, непонятно на, на какой уровень развития, потому что это просто смешно. И хотя вот Небельцев буквально вчера сказал, что это не, Украин, не Россия обстреливает, а Украина обстреливает. Вот. Что здесь еще можно сказать? По поводу международной реакции. К сожалению, реакция ограничивается только возмущением, негодованием и выражением каких-то протестов. Дальше не идет. Вот только что я сослался на мнение ООН. Там тоже осудили обстрелы гражданской инфраструктуры. Но дальше осуждение, дальше резолюции дело не идет, к сожалению. И вот этот механизм... Вернее, отсутствие механизма влияния на Россию э, приводит к тому, что все заканчивается только словесными какими-то прениями. Да, э, сейчас э, Евросоюз признал э, Россию э, спонсором терроризма. Дальше что? Что дальше? Что это меняет? Ну, назвали вещи своими именами, назвали преступника преступником. Дальше что? Дальше тишина, дальше это никак не э, в практическом плане, никак это не изменит ситуацию. Ну да, создадут суд, это все понятно, но... У ООН, у НАТО, у других международных структур нет возможности воздействия на, на Россию. Помните, в 2008 году была такая формулировка принуждения к миру, когда с Грузией был конфликт, который закончился за три дня. Вот тогда все мировое сообщество призвало, да, надо принудить Грузию к миру. Почему России нельзя принудить к миру? Почему нельзя Вести какие-то миротворческие силы. Но нет, нет никаких возможностей. И Россия наклым образом пользуется этим. Сейчас вообще пошла Россия на крайние уже меры. Потому что она хочет оставить Украину без света, тепла, газа, воды и так далее. То есть без всех жизненно необходимых вещей. И это просто действительно можно говорить как геноциде. Украины как страны, независимо от национальности, не то, что там украинский народ, это геноцид страны, людей, проживающих там, независимо от их национальности, вероисповедания и так далее. Россия идет на это, мировое сообщество возмущается, и на этом все заканчивается. Если о помощи оружия можно говорить, тут есть некоторые какие-то нюансы, но прежде всего это очень правильно и хорошо делается, то вот в плане воздействия на Россию ее только можно выгнать из какой-то структуры, можно не допустить, вот как сейчас прокатили Сергея Лаврова, не пустили на мероприятие уровня ОБСЕ. И все. И экономически, конечно, давить. Но экономические санкции дают долгосрочный эффект. То есть сегодня они, сегодня водятся, завтра они не не действует так быстро. Это такое, длительная вещь, это можно сравнить, как лягушку постепенно кладут в холодную воду, постепенно подогревают газ. И она умирает, даже не почувствовав от чего. Вот. На что рассчитывал Путин? Вот все спрашивают, вот на что он рассчитывал, почему он решился на такую отчаянную, можно сказать, операцию, как сейчас говорят. Кстати, вот Жириновский тоже говорил об операции, так что ничего нового. Это действительно отчаяние, но он рассчитывал совершенно на другой эффект. Во-первых, он думал, что на Западе не будет единого мнения. Он думал, что Запад расколется, кто-то поддержит Россию, кто-то не поддержит Россию. Будет такая смута, будет какая-то неразбериха. И, естественно, он надеялся на блицкрик, что за... Короткий срок, кто-то говорит, три дня, кто-то неделю, кто-то месяц, неважно, что все будет закончено, и Запад просто не сможет ничего с Россией сделать. Она на правах победителя будет чуть-чуть диктовать Западу условия. Вот такие были предположения, так скажем. Такие были идеи. Такой был план. Но все оказалось совершенно не так. Во-первых, российская армия показала себя совершенно не, с не лучшей стороны. Оказалось, что это не вторая, не третья армия мира. По поводу вооружения мы молчим, по поводу обмундирования тоже не будем говорить. И вот эта вся идея оказалась пшиком, потому что одно дело шагать на параде четко по плацу или показывать какие-то учения, другое дело воевать. А Украина за это время, наоборот, смогла усилить свой военный потенциал. И учитывая помощь Запада, конечно, Украине сейчас легче. Но вот аналитики говорят, что, естественно, это все перейдет в Новый год. И когда начнутся морозы, зима, уже наступит новый этап сражений. Для России очень большой потерей во всех отношениях стал Херсон. И это прежде всего в имиджевом плане и информационном. Потому что когда кричали, что Херсон здесь навсегда, то есть Россия здесь навсегда, Херсон российский, и вдруг проходит некоторое время, Россия вынуждена оттуда уйти, что еще мягко сказано, вообще вообще бежа бежать, сверкает пятками, это рушит всю вот эту концепцию идеологическую и патриотическую и так далее. То есть объяснить обычным зрителям, с точки зрения здравого смысла это невозможно, потому что это просто бегство. Можно сказать, что это передислокация, что там, как они написали, уход на более удобные позиции, но это для детского сада все. А так люди понимают, что это все позорно после того, что произошло под Харьковом и так далее. И сейчас очень важно для Украины, это, конечно, освобождение вот этих псевдореспублик. Луганска и Донецка. И вот эти два ключевых населенных пункта в идеологическом плане очень важны. Потому что на этом, собственно, все строится. И с этого все начиналось. Вы вспомните, да? До 24 числа, февраля Россия признала эти так называемые республики. И все началось. Вы помните, как все началось. Но... Когда Россия провела так называемые референдумы, это не имело никакого значения даже для внутреннего пользования. Никто на это не обратил внимания и в идеологическом плане, как я уже сказал, это все провалилось треском. Это Рядового россиянина, извините, не интересует, чей Херсон и почему Херсон должен быть частью России. И э, после объявления частичной мобилизации в российском обществе начали возникать очень такие резкие, неприятные для власти вопросы. А почему, собственно, мы должны отдуваться за вас? Это ваша война, мы тут ни при чем, а вы используете нас, убиваете нас. И э, почему мы должны быть пушечным мясом? Э, к сожалению, эти вопросы возникают очень так э, нечасто. И э, не систематически, либо так вот просто это э, выпуск пара. Мы понимаем, что в современной России невозможно, невозможны протесты, потому что э, все э, боятся э, того, что они окажутся за решеткой. Вот как сейчас э, э, Илье Яшину грозит десятилетний срок заключения. Э, э, ему продлили срок пребывания. Э, за решеткой до 10 мая, насколько я знаю, и про Навального я вообще молчу, и так далее, и тому подобное. Получается, что в России невозможен никакой протест внутри, потому что он будет задушен в зародыши. Те, кто уехали, естественно, чувствуют себя более вольготно, могут выражать свое мнение, не боясь никаких репрессий. Но важны настроения внутри России, а не за ее пределами. Пока люди не поймут, что война это просто преступление, пока не будет в обществе запрос на антивоенное настроение, ничего не произойдет. Пока, да, говорят, вот, пока неудачи, но мы все равно дело наше правое, мы победим. Нет, не должно быть такого псевдопатриотизма. И, кстати, я уже говорил несколько раз, что в самом патриотизме ничего... Плохого я не вижу. Это нормальная вещь в здоровом обществе. Российское общество далеко не здоровое, к сожалению. И сейчас надо уже сегодня, до окончания боевых действий, думать о России будущего. Вот есть такой мем. Прекрасная Россия будущего. К сожалению, на ближайшие годы Россия будущего будет не прекрасной, а ужасной. Это связано, прежде всего, с экономической ситуацией и с международной изоляцией. Если Россия будет продолжать свой вот этот милитаристский курс, то она так и будет катиться в яму. Но сейчас уже нужно думать действительно о том, какая будет постпутинская Россия, то есть Россия без Путина, после Путина. К сожалению, я вот сейчас в, среди российского руководства не вижу таких вот лидеров ярких, которые бы могли это все возглавить. Путин специально окружил себя такими серыми, никчемными людьми, такими как собственно и он. И Путин вообще оказался на вершине власти совершенно случайно и незаслуженно. И мы видим, что не по семье шапка, что он просто не справляется. И то, что он сделал вот эту вертикаль власти, она совершенно не работает, потому что когда все замыкается на одном человеке или на нескольких, это, это не работает. Местная власть вообще существует только для декорации и для того, чтобы исполнять директивы из Кремля. Никаких у них ресурсов, собственно, нет. Все идет через центр. И вот эта система совершенно себя не оправдывает, потому что она она просто нерабочая. Это, это красиво можно нарисовать формулу, нарисовать эту всю пирамиду. Но когда она замыкается на одном человеке, то это говорит о том, что все это близится к раку. И э, я лично вижу, что э, Путин сейчас не владеет всей ситуацией и не руководит э, всей страной. Он дал это на откуп силовикам, хотя что значит с силовикам, когда он сам главный э, силовик. Среди силовиков есть тоже какие-то трения. Э, сейчас многие обратили внимание на то, что э, Евгений При, Пригожин как-то оживился и э, вышел на первые... Э, так сказать, позиции. Ну, про Кадырова я уже молчу. Но себе вообразить, что завтра Пригожин станет президентом России, ну, все может быть. Я уже ничему не делюсь. Но мы видим, что, к сожалению, общество не протестует вообще, вот даже в тех же соцсетях. То есть нет такого запроса на протесты на какое-то негодование. Негодовы только потому, что не выдали какую-то форму, с оружием проблемы, и никто не сказал, что вообще, почему это люди, рядовые люди должны воевать, ради чего и, и за, за кого. К сожалению, нет такого, и это очень печально, что россияне вот так вот пропитаны Отравленные этой пропагандой Воспринимают украинцев Как каких-то врагов И противников Конечно мы понимаем, что Пропаганда делает свое дело И несмотря на свой примитивизм На грубость, на какую-то такую плоскость Это срабатывает Потому что основная часть Потребителей Не очень высокого интеллектуального уровня Который не может связать Очевидные Вещи. И э, пропаганда этим пользуется и э, внушает людям на, на протяжении десятилетий э, определенные, как мы сейчас говорим, нарративы. Естественно, после победы, я не сомневаюсь, что победы э, Украины, вообще отпадет э, необходимость в этих всех ток-шоу, потому что не нужно будет ничего объяснять. Но то, что есть вот этот в обществе антизападный запрос антиамериканский, что Запад плохой, мы хорошие, нас хотят уничтожить, нас хотят задушить экономически, а нас никто не понимает. Мы такие самобытные, мы, таких, мы такие замечательные, мы такие немножко странные, но это наша особенность. И вот, вот эта иллюзия того, что Россия какая-то особенная страна, у нее свой путь развития, какие-то свои личные ценности, это все, естественно, не соответствует действительности, потому что никаких ценности нет, я уже говорил есть общечеловеческие ценности и все, больше ничего не придумано и не надо изобретать велосипед и я считаю, что Россия должна будет вернуться все-таки в другой, вернее назад, просто они хотели обратиться да, в социализм, да, социализм конечно вот Светлана пишет что они хотели обратиться в социализм собственно то, что Путин пришел к власти, это реванш КГБ за провал 91 года, когда Путин говорит, что это геополитическая катастрофа, это все ложится на эту логику. Но сейчас вернуться к социализму, это просто смешно, после того, как люди немножко попробовали, что такое капитализм. Хотя в России сейчас капитализм очень такой странный, доморощенный, я бы даже сказал государственный, хотя это нонсенс. Капитализм это прежде всего частная собственность. Но мы помним, что даже в социализме, Допускались вот такие вот вольности, когда человек мог э, купить э, приусадебный участок. Это была его личная э, частная собственность. Ну, про автомобили я молчу. И также кооперативную квартиру. Но это могли только себе позволить э, богатые люди. Так что отход от социализма был. И сейчас э, капитализм очень такой избирательный. И э, вы знаете отношение э, государства к частному и малому бизнесу считают, что это какие-то жулики, авантюристы, хотя вот на Западе, вот в частности Германии, где я живу, как раз большой упор на малый и средний бизнес. Но Россия уникальная в этом смысле страна, и сейчас, конечно, все бремя ляжет на рядовых россиян, которые почувствуют все вот эти в кавычках прелести жизни и когда говорят вот у нас свой путь мы мы такие но у вас нет своего пути у вас нет даже идеологии вы не можете ничего противопоставить и сказать что вы только можете матриархат поставить и домашнее насилие вот все что вы можете ну и запрет ЛГБТ ЛГ... ЛГБТ да. вот все что вы можете у вас нет никакой идеи у вас нет привлекательной какой-то схемы которая бы могла заинтересовать э, прогрессивные страны. Зачем изобретать велосипед? Все уже э, изобретено, не нужно ничего делать. Естественно, в России есть какая-то специфика. Я согласен. И вот все переносить автоматически может не, не стоит. Но законы есть, демократия есть. Да, конечно, демократия я уже много раз говорил, несовершенная э, система, она дает сбои, есть, э, ну вот. Трампом история такая вот получилась любопытная, когда человек далекий совершенно от политики, на какой-то волне выиграл. Причем он выиграл не потому, что он такой хороший, а потому что противник был слабый. Вот и все. Тут так называемое протестное голосование. Есть слабости у демократии, но... Лучше такая вот демократия с какими-то азианами, чем диктатура, которая сейчас находится, которая находит, не находится, которая в России существует и давно. И то, что Путин за эти годы вот создал эту вертикаль власти, я уже говорю, что это просто колос на глиняных ногах, который развалится при первой же ситуации. Ну что, будем подводить некоторые итоги, значит, 9 месяцев войны, конца края, к сожалению, не видно, Запад высказывает озабоченность и не более того, воздействовать на Россию невозможно, только можно душить экономически, сколько погибло людей, никто точно не знает, и в российском обществе нет запроса на антивоенные какие-то настроение. И нет вообще вот этой так называемой революционной ситуации, что люди недовольны правительством. Они недовольны Западом. Им объяснили, что мы хорошие, Запад плохой и не дают нам дышать и хотят нас уничтожить. Такие вот нехорошие дяди Запада, которые вот нас третируют со всех сторон. А то, что они третируют за дело и за то, что Россия себя ведет очень плохо так, <смех> упрощая, да, что ее надо в угол поставить. Они говорят, нет, мы, мы хорошие, просто вы нас не понимаете и не хотите нас понимать. И поэтому мы будем себя вести, как мы считаем нужно. К сожалению, сейчас очень сложно строить какие-то прогнозы, долгосрочные, краткосрочные. Я так понимаю, что... Некоторые аналитики говорят, что весной следующего года, 2023 года, все закончится, но это при благоприятных условиях. Некоторые аналитики говорят, что Россия опять объявит очередную волну мобилизации, кто-то говорит вообще о всеобщей мобилизации. Я не думаю, что это. Вернее, это возможно, но не уверен, что это будет осуществлено, тогда это все чревато тем, что нужно объявлять военное положение по всей стране, закрывать границы со всеми вытекающими отсюда вещами. Я все-таки думаю, что на это не пойдет правительство, ну не правительство, а Кремль, потому что в России все решает один человек в Кремле, к сожалению, и нет вот этого консенсуса, нет какого-то коллегиального руководства. Которая, хоть была иллюзия в Советском Союзе, было Политбюро. Вот. Так что прогнозы очень неутешительные, очень мрачные. Но то, что это все закончится крахом для России. Некоторые говорят, что Россия вообще распадется. Это все возможно. Но я думаю, что все будет зависеть от того, каким образом завершится Война То, что она завершится победой Украины, мне нет сомнений Потому что никаких предпосылок для того Чтобы она закончилась победой России Нет Россия лузер Россия показала Полностью свое никчемное лицо И испортила до конца Репутацию Потому что мы знаем, что создавать репутацию Очень сложно и долго А вот ее, извините Разрушить за один момент можно. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели, ставили лайки, я надеюсь, что мы в следующий раз с вами продолжим, кто не посмотрел в прямом эфире, сможет это сделать в записи на YouTube или где-нибудь еще, следите, задавайте вопросы, пишите, до новых встреч в эфире.